риск урок у нас пока что сорвали у нас еще есть с вами 10 минут почему не сыграть одну катку или две катки все уберем за нового персонажа выбираем я загрузки скажем что мы прогуляли урок будет интересно они тоже прогуляли но мы не прогуляли не прогуляли все такое вот давайте кстати есть такая тема пиарится тут привет Хай, хау. Ладно. Так, а тут есть чат, и, да, писать в чате там. Так сейчас кое-что закрою на комментарии. Mm -hmm. Блин, что происходит? Так, мне нужно аккуратно. Подальше отойти, потом уже и так я это закрываю, так это я закрою. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну все. Выключаем. Mm -hmm. Так, у нас еще видеть. Есть минут. А давай.. Подожди, я сейчас не привык. Кстати, ну я бы хотел влог записать. Как вам такая идея записать? Мне влог. Телефон играть, конечно, прикольно. А что если с веб играть? Так, наверное, Лев хочет не убить. Тихо-тихо-тихо. А что так лагает? Подожди. Да, блин, это дюк был, Дюк это. Это дюк. Дюк, дюк, дюк. Жаль, а что... Не блин, не вот не специально сделал так, не чтобы я ролик не снимал. А чтобы я не пиарился. Это дюк, блин. Я умер и не могу ров... общаться. А с кем могу общаться? Я, я, я, я дюк, дюк, дюк, дюк, дюк, не блин. Дюк. Я Рок а а а а нужно. А а а вот так. Ура, победа. И смысл никто. Блин, дюк. Так, это ж дюк, блин, ну что же вы делаете? Там дюк. Ага. А сейчас меня отключили, прикиньте. Блин. Ой, лагает еще. А меня слышно? Так, это сейчас мы тоже выполняем квест. Так, сюда. См... Легко. Вот вроде бы ваша, вроде бы кваша, так, Вот что-нибудь бибикает. Вази, вази, ты знаешь, что дюк это убийца? Все вроде телек сквозь его. во Блин, не так пугает, скорее всего. Потому что микрофон включен. Где мы рядом находимся, они слышат наш голос, типа того. во Вот это да. Зато я на скорости света выполняю квест. Чем больше выполнять квестов, когда вы находитесь, вас, типа, того убили, тем лучше. Ну, логично. Вам легче выполнять больше квестов, тем самым выполняйте свои квесты. И видите 7 заданий из 20. Вы можете победить также. Раньше было 15, как я помню. Почему 20? В смысле, но обнова вышло. Это дюк, тихо, тихо, тик. Почему не выключить микрофон? Ну, обновление дюк. Украинец. А, может писать. <плес> вот черт, никто не пишет. А раньше писали, кстати. Тай. минут осталось. Ролик можно два ролика короткий Короткие даже можно. О, Ура! Пометал! Подписывайтесь на канал Макс Риск. Дело закрыто. не Всем привет, у меня зовут Макс Риз. Когда я пишу чат, меня микрофон, микрофон и звук. Да, реально слушайте у меня микрофон и звук включает, когда я пишу в чат. Хай, хай, hello. я уже не могу. Давай я буду биться, прикинь. Блин, что ж такое? Так, нужно аккуратно быть, нужно просто на улицу выходить. Спеши помочь мне. Так, сейчас он точно нас не убьет, потому что там... КВС, ну, там время дается. Когда дюк, кто-то с вами рядом стоит, по-любому хочет вас убить. Там пару секунд дается. Так, вот, вон, сэндвич. Или чип, или кто-то другой, или бетти. Если не подходит, при так ря рядышком. Тогда последний раз, все. И уходим подальше. Так, давай, давай, давай. Потому что тут слишком опасно, чем больше кваснуться, конечно же. Так, так, так, так. Кому, кстати, еще победил Луи, привет. Луи, наверное, не убийца. Э, принимаем связь. С Луи не убийца. Дело закрыто. Дело закрыто. Кто победил? победил? Так, это дюк был. Он просто да, ушел. О, а кто с Украины? Мне очень звук, кто из Украины? И всем ревнен за Макс Риск а давайте скажем, всем ревнен зовут Иван Гай Хай ухай, с вами Иван Гай Хай с вами Иван Гай Хай -хай, ха <свёздные> ничего не говорит. Do you speak English? Hello? Ха, крутяк. Кстати, может потом спрятаться и тумбочек, если вас заметят. Поэтому, не есть тактика. Пошли узнаем. Угу. Закрыто тут говорят. Можно кого-то убить и рядом спрятаться с люком. Спрятаться за люк. Один убийца у ну, меня сейчас как-то потно. Поэтому я очень сильно боюсь. Так вот. Кто? Короче, Короче, я говорю, это я. Это просто я. я убийца. Да, Черт, убийца. А кто Скажи, убийца? Мне равно я, я, буду я тоже убийца. Фу. Я убийца. У тебя типа квест? А ты играешь в фар? Я нет. Я играл. Пока я в Fire? Fire топ. Fire топ. Fire топ. Fire топ. Fire топ. Fire топ. Fire топ. Fire Я Fire топ. Fire топ. Fire топ. за меня! Алло! Кто? Я за себя проголосовала. Интернет-похой. Без Я право Пока! Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами Макс Риск, всем удачи и пока!